Что же поставить про ныру или легковеса, саперный жилет, или быстрое восстановление. А может вообще прыг взять? Я думаю, что у каждого игрока возникал этот внутренний спор насчет правильного выбора перков. Вы знаете, пора уже найти самые лучшие дополнительные умения для схваток в рейтинге. Здарова, мужские мужчины! Итак, сегодня, как вы уже догадались, мы разберем все имеющиеся в игре на данный момент перки красной секции. Поговорим о том, где и с чем их лучше применять, и от каких перков лучше всего отказаться. Это будет первый киноматериал про перки, затем мы также отдельно разберем перки синий и зеленые секции. После чего я подготовлю материал по их успешному комбинированию. Сегодня же мы потестим перки и разберемся в их подноготной. Но перед началом словим скидочку на сипишки от Микоса, который ответственно подходит каждому заказу. Быстрота и качество тебе гарантировано. Также у Микосича есть свой YouTube канал с годной годнотищей и там. Хотя зачем я все это рассказывать? Заходи и кайфуй, ссылочку найдешь в описании. Ну что ж, не будем затягивать, перейдем к перку тактик. Выбрав этот перк, у нас появится дополнительная тактическая бросалка. Вроде бы полезный перк для команды, но реальность такова, что с этим умением никто не играет в рейтинге и на просцене. Хотя потенциал у перка имеется. Если играть в роли саппорта в тиме, то можно неплохие раскиды с двумя смоками давать, ну или с двумя останущими гренами. Все зависит от фантазии. Но в простом рангете, увы, это умение не так полезно, как, например, следующее перк стойкость накопленные серии очков не будут теряться но затраты на их использование удваиваются я рекомендую с этим перком брать еще и умение кэшбэк с покупок чтобы фармить скорстрики чуточку веселее. стойкость лучше всего брать в режимы опорный пункт и захват точек, ибо там может решить исход матча какой-нибудь вовремя прилетивший в под занавес скатки к тому же эти режимы достаточно длинные чтобы успеть накопить желаемую серию очков что Считаю, что лучше всего брать этот перк к скорстрикам, сумма которых начинается от 900 и выше. Напомню, это гряв, Кассетный Удар, Вертолет-Невидимка, Система Эмми, Орбитальный БПЛА, Напал и, конечно же, Виталий. В рейтинге частенько используют такую нехитрую схему, но на самом деле это все фиксится на раз-два. Все уже научились с собой таскать ракетницы со стингерами, поэтому не думаю, что сейчас вообще эффективно брать стойкость под виталь. Ибо если вы играете на легендах, то проживет ваш СВВП относительно недолго. В общем, перк неплохой, но я бы сто раз подумал прежде чем его брать. Следующий перк «Пополнение». Который перезаряжает бросалки за 25 секунд К тому же, если вы будете играть с топором, то у вас появится дополнительный В общем, этот перк тоже хорош для саппорта, в преимущественно играющих на средних дистанциях Ибо смысл этого перка вашей максимально долгой выживаемости Если бегать от кисать, то смысла в нем никакого не будет Кстати, придется тогда в конце киноматериала разбить перки на полезные не очень, чтобы все доходчиво всем показать Следующий перк, на котором мы взглянем, называется «Разгон». Он повышает скорость зарядки навыка оперативника, и, как мне кажется, его лучше всего использовать в этих уже двух известных нам динамичных режимах. Но на самом деле это очередной ситуативный перк, с которым мало кто будет играть. Давайте уже переходить к более популярным умениям – перк «Прыть». Раньше я думал, что он улучшает АДС и поэтому постоянно брал этот перк вместе со снайперской винтовочкой. Но это вообще ни хрена не так. Он наоборот ухудшает скорость прицеливания после бега. Да, с этим перком вы будете быстрее доставать какие-нибудь гранаты и разворачивать активки, но нужно ли вам это на самом деле? Ну что, мужчины, у нас остались самые интересные перки, на которых мы остановимся подольше. Перк «Быстрое восстановление». Увеличиваю скорость восстановления здоровья на 35%. Давайте взглянем, как это бывает в бою. Просто охренительно бустится от хил. Такое ощущение, что скорость далеко не на 35% повышается. Я бы рекомендовал брать под этот перк либо пистолет-пулеметы, либо штурмовки. Ведь при грамотном и своевременном уходе с линии огня вы быстрее отхилитесь, чем ваш противник, и соответственно исход вашей дуэли будет очевидным. Очень недооцененный перк, рекомендую к нему присмотреться. Следующий перк просто жизненно необходим, когда против вас будут парни с NA-45. Саперный жилет. Помимо того, что он снижает урон от взрывов на 35%, он еще и от термитов с молотовым сейвит неплохо. Надев этот перк, вы с легкостью сможете выдержать взрыв. У вас под ногами осколочной гранаты. Данный перк очень круто подойдет для каких-нибудь танков. В режимах «Опорный пункт» и «Захват точек» там это умение раскроется на максималку. Тем более сейчас в рейтинге бушуют термиты и нашники. Yeah. У нас осталось два перка «Проныра» и «Легковес». Вот их бы я хотел сравнить друг с другом. Проныра ускоряет приседания и перемещение при ходьбе на 12%, а легковес увеличивает скорость бега на 10% и снижает урон от падения. Естественно, я захотел посмотреть скорость спринта данных перков. Легковес, как и ожидалось, оказался быстрее. Затем я решил посмотреть их скорость в стрейфе. И знаете что, я был уверен, что перк Проныра здесь проявит себя, но как бы не так. Видно, что с перком легковес движения из-за укрытия получаются быстрее, нежели с пронырой. Вывод напрашивается сам по себе. Ну что ж, а теперь давайте в целом поговорим про секцию красных перков. В ней представлены максимально разные перки, которые в той или иной комбинации могут принести желаемую победу. Важно понимать, мужики, что с каждым перком в принципе играть можно, тут дело лишь в его правильном использовании. С вашего позволения я выделю перки, которые на мой взгляд сейчас не очень эффективны и наоборот. Если вы идете в соло играть рейтинг, то перк тактик вам ничем не поможет, ибо все-таки это умение больше командное. Перк Проныра тоже не шибко вам подсобит в рейтинге. Перк Пополнение неплох, если вы будете играть на дистанции, параллельно подкидывая врагу откатившиеся метательное снаряжение. Перки Стойкость и Разгон можно брать в динамичные режимы, но все равно они слишком ситуативны. Перк прыть лично для меня бесполезен, гораздо лучше взять перки на выживаемость, например, надеть саперный жилет, либо взять быстрое восстановление. Ну а перк легковес будет уместен в каждом комплекте, и о его эффективности говорить не приходится. Но что если я скажу, что с перком легковес нужно потихонечку отвыкать играть, ибо в неопределенном будущем нас ожидает изменение геймплея. Сейчас вы поймете, о чем я говорю. Всем уже известно, что во втором рейтинговом сезоне будет ребаланс оружия. После него, я уверен, последует следующая калибровка, чтобы наконец-то ввести в игру перк расправа. Разработчики хрен знают, когда обещали этот перк, но до сих пор в игре у нас его нет. Естественно, его появление напрямую зависит от баланса оружия в игре. Уверен на 99%, что когда он появится, все сразу же заделаются снайперами, у которых во втором слоте будет лежать какой-нибудь метовый пистолет-пулемет. И под эти уже новые правила придется всем подстраиваться, ведь геймплей изменится и, я надеюсь, в лучшую сторону. Еще раз Закрепим. Для рейтинга я рекомендую перки «Саперный жилет», «Быстрое восстановление» и «Легковес». «Легковес» является сейчас самым популярным умением в красной секции перков. Он подходит абсолютно под каждый режим и каждый комплект. Он широко применяется как и в простом матчмейкинге, так и на профессиональной сцене. Можно сказать, что сейчас это самый лучший перк в своем разделе. Но, как я уже упоминал, топоры до времени. Будущий перк однозначно внесет корректировки в повседневный геймплей. Я очень надеюсь, что парни yeah. не догадаются играть с ЭНА-45 и какой-нибудь с пухой. А, стойте-ка, так ЭНА-45 вроде как пофиксят. Фух, можно выдохнуть. Ну что, мужик, а теперь давай рассказывай, с какими перками ты любишь играть. Желательно черкануть три любимых красных умения. А моих ты уже узнал, теперь твой черед. Также не забудь зарядить и шибануть кулаки под киноматериалом, как всегда, жму руку. С тобой был Агнецкий.